И всем здорова, дорогие друзья, сегодня я с вами Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить Batman Arkham Origins. У меня немножко там вылетело, потому что я пытался настроить игру на самом-то деле, как я планировал, но она, как бы, игра не особо, как бы, пошла по моим правилам. Ай, блин, боже. Находился сегодня, короче? Находился, да. А год, а год наверное, вперед, Даже... Или как бы... Как вам сказать? Ну, год вперед, Наверное, уже находился. Эх, зажимаю Windows. Ну, не, ну, это я видел, это мы видели сами. Если вы NVIDIA Play, ага, видели, видели, видели. Это мы с вами видели, смотрели на это, it's to be а. Ребят, извиняюсь, ребят, надо посмотреть. На сотню заряжен, ну ладно. Это на архоморжен, Начало бы это на Вот, полицейский час, 30 марта, сегодня 9%. Сюжет, продолжаем сюжет про дождь игру. Почему? Не, ну я тут немножко ленковый так, шифровальный сигнал. Ну. Я, короче, так, левый контроль выйти. Так. А, тут глушилка. Глушилка, детективное зрение заглушен. Так. Поэтому так, так, наступно, Х надо, нет, не, не, не, не, не, не, на тап так надо, как, куда надо, так, сюда, да, вроде бы, а не, не сюда как раз, нам нужно вот сюда, в серверную. ну, она закрыта, так, тут уже как бы, где я не могу, как бы, сломать. Я не могу получить вы Ой, извини, Алло. Привет, я дома. Ну, а то позвонила. А, ну ладно. Ага. Ну, ладно так ну ч мама позвонила ребят а мама это как святое а нет тут это, это место где мы не... security room так на их, так. а там много заключенных тут бегают много заключенных нет тут ничего нету чё тут что тут что ли о чё, чё, чё, чё, чё, чё, чё, чё, чё опять тебя видели, ну виделись чё Тут не работает, не работает, не работает. Альф, я в лазарете. Вторая лифтовская лифтовская интактная так надо на их сколько посмотреть сюда можно ай блин да не на венатором брюс ну хватит быть уже таким дураком это а не это стоп это не он дурак это я дурак да ай блин не шифровальным а нужно взрывчатым делем сюда и вот и все подорвать нужно так надо надо надо надо на заброшенную шахту листа так надо на X подо нажать куда дальше идти так нам нужно, так, куда, как-то сюда пробраться, наверх, так. Так, стоп. Я здесь был уже, как бы, я знаю, что тут. Батя, так скажем, батя, жизнь прожил, батя знает. А я нифига не знаю, куда здесь надо дальше. Так. Не, ну я хоть в эту игрушку и играл очень давно, да. Так, который может купить? управляемый коготь. Так, управляемый коготь, так. На... Так, наверх. Пробираемся. Так. Батя жизнь прожил батя знает. Так. Я здесь рядом в шкафчике хранения улик. Альфред, я в шкафчике для хранения улик. Надо здесь что-то взять. Д д деструктор. Теперь вот надо выйти из опас серверный. Деструктор. На enter. Окей, понятно. Шкафчик для хранения. Или так. И так на x. Так, куда дальше надо? То есть так. Парк. Возвращен трубы. Где пар, горячо, очень. Осторожно. Извиняюсь, себя, тут так. Я не вижу ничего. Плюс извини. Ну так. Управляемый кого-то. Так. Ф, так. Из них но я не вижу нифига. Маш, кот, чеш-то, нафиг. Так. Энигу, так. не действует так тут шифровальный секвенатор нет тут нет тут нет не пойдет это это не пойдет сюда может это низ врагов 14 и один бэтмен плюс не делал так мне надо подумать как можно туда пройти чтобы так тут было все окей, все хорошо было, был, блин. Так. Так, стоп, не, надо, не на X надо, а на TAP, надо нам. Так, кстати, заброшен. Так, новое это, это, да, так. R. Это нужно, надо, надо, надо, надо. надо так надо нам сейчас на идти надо на низ немножко потом на право повернуть так ну блин ну я ладно я понял так надо надо нам надо нам на сюда идти нет не сюда надо а вот сюда вот нам немножко так сюда ну да сюда куда-то Ну тут только из этой. Как? Так, не, ну а вот я вот реально не знаю. туда даже что-нибудь делать не представляю. На x так вот сюда вот все на выше и наверх еще может быть тут что-то я пропустил что такое тоже может быть я тоже не сюда не каждый день хожу приохранить Так, я тоже сюда не каждый день захожу. Не каждый день я в этом, я в полицейском управлении Готэма. Не каждый день же. Сейчас я захожу, ага. Проблема вторым. Да блин. Да блин. Не увидел, что впереди Нужно мне... Так. Да, ага, мы сюда пришли. Ладно, Брус, что дальше делать? Так. Нет, а так, стоп, надо, надо, надо эти ребятки, надо нам, надо нам, надо нам, надо нам, надо нам, надо нам, надо нам, надо нам, нужно нам, так, на как-то сюда выйти, но мы ж тут, эм, так, мы же тут, смотрите, не, мы ж, мы тут, так, нам надо как-то вниз сюда пройти, вниз сюда надо пройти. Так, или как-то отсюда опять же выбраться надо бы нам. А, я все сюда могу пролететь. А, это лазарет. Ну, ладно, в лазарете мы уже были с вами, ребят. Тут нам, собственно, ловить нечего. Ну и так, мы сюда идем. О! Тиренький бунт. А кто тут виноват? Никто тут не виноват. Брюс Уэйн тут не виноват. А, дистракт, дистракт дистра нужно. Или на один раз хватило. Так, а стопал как? Нуй. Изоляция. Нет, я помню изоляция. Ладно. Я все.. Те... И изоляцию ага, короткий ай, ай, ай, психов много по направлению всяких а вот тут вот мы с вами, ребята, и на ване этом на этом ване Мы Бейна с вами, ребят, короче. знаю вы ребят как он меня задавал вот этот заключенный Зек будешь даже чем Антон Зек из следующей части из Бэтмен Сити Что здесь было? Что здесь было? Вот реально вот, ребята, что здесь было? они хотел бы спросить, но они, видимо, нисколько не скажут мне. Ничего тут. Еуниги. Подошли. Разряд. Появился пусть. Отлично. Вызываю скорую. Возьмем код на дженера. Подождем, когда специфицируется. Ч ⁇ случилось? Нифига себе, что тут. Выходит. Так, стоп. Так, куда иду? Так, ну вот так. А, не, мне нужно вот как раз киноверх, наверное. Наверное, не надо как раз кинайдер. В серверный. Дистрактор. Засекречено. Засекречено. Засекречено. Ну и вот серверную попал. серверную. Угу. Easy. Тихо. Мне нужно скопчик поезд данных преступников. Right вот она здесь. Ты, даже быть, сюда не вылезешь. Не вылезаешь. Круто, ты обходишься тем безопасности, как и... Но это еще далеко не все. Для удаленных соединений ножки здесь подходить через интронет к телефонным кабелям. Молодее, девушки, на такие вещи может быть совсем не Они подходят для задания... Никто. Телефонные кабели. До них можно добраться через канализацию. Стой. Зачем ты это делаешь? Потому что я дал слово. Ты выходи отсюда. Не стрелять. Идиот, это я. Вы совсем с ума посадили все, что ли? А чем с кем? Да с друзьями тщательно, снова Вы что, из на век? Господи боже мой. У каждого человека есть ноут с цвое. Ну не у каждого, ладно, ну, у многих. Альфа. Я всё, уже ухожу, но для выделённого подключения сервера немножко подсоединить с кабельной связи с полицейским участком. Это на карте. Сэр, говорит, у Бэтмена нет оружия. Конечно, у него есть оружие, я даже здесь. Сэр, есть сэр. Не, не, шифровайн, сигнатор, а деструктор. дети не игрушка вообще да и нож тоже как мне родители говорили все все люди мне говорили что оружие дети не игрушки правильно же мне дети говорили мама точнее родители какой дети мама правильно мне говорила что оружие дети не игрушка уровень так ближайший. Улучшаем ближе боя лучше прокачаем Ага, потому что ну, нам реально нужно будет с вами так да, решающий удар уходя от клинка. Не, а вот этот реально нужно будет потом. Кстати, когда мы с этой держ встретимся. Так его там. Не, забыл извините Кайс Кайс Кайс Кайс кай, забыл. Ствол заряжен. Салва, Салва, первый раз блин, Узнали пароль. Ствол заряжен. Не стреляет. Лифт. А вот он. Все за ним. Они жить могут на эту сесть. Я не хочу тебе ничего делать, но ты должен меня пропустить. Нет. Слушай, я на твоей стороне. На моей стороне. Я на стороне закон. На моей стороне не ломают подозреваемым кости и не выбивают зубы. Мы заслужили уважение жителей Готэма. Будь-то правда я бы сюда не пришел. Горн, а ну отойди, я выслу, не стреляй. Шевелись, тогда откройте огонь. Ты же знаешь, куда бежать, бежать некуда. Отойди, Горн, сейчас я его уберу. Блин, гордо, ну ты хотя бы помогал бы мне, человек. Или. Вот на такой стороне закона я. А ты не знаю на какой горден. Служебный лифт. И это на крышу выход. Скрой сирает ваш костюм, вспомните, пожалуйста. Hello? Hello, это Барбара, извини за вторжение в твой канал, но мне нужна твоя помощь. Пропали есть там армии снаряжения, think. а всем на... <связать> это не наплевать. Угу, хорошо. Так, вспомните, что травма... Mm, блин, это так, это кончается на эти сигналы с точки аниме. Мы... Это... Ой, не, я лучше первым делом... Так, сейчас, стоп. Вот эту вот вышку открыть надо было бы дам. Вышка связь Берни. Ну ладно, так эм, идти, значит идти сейчас прямо надо, прям, прям, прям, прямо. Надо прямо идти, прям, прям, прям, прямо, прямо. Знаю, Энигма, знаю. Спасибо, что напомнил мне, блин. Так он вообще ни в одной игре не убивает, он просто калечит людей, ну и все. Побить можно, убить нельзя. Ни в Batman Arkham Сити, ни в Batman Arkham Asylum, ни в Batman Arkham Origins, ни в Batman Arkham Knight, наверное, тоже. Не убивает он людей, ну и он их очень сильно калечит, конечно же, потому что потом ему нужна больничка короче народу это хочу помочь девочки хочу барбаре Новый убийца Черная Маска это Джокер. Ну вы, сам, ну, вы сами это знаете, конечно, потому что я в прошлой серии об этом говорил. Об этом я утверждал, что новый убийца Черная Маска это Джокер. И мы с вами об этом знаем, ребят. Ага, есть yes. Безумчивый. Так, на, стоп, на, донат, на, на, тап, нажать. Так, тут основная миссия, но я предлагаю вам пойти сейчас со мной ребят на основное задание так ну ладно на основное задание мы первым делом с вами пойдем на основное задание а потом если будет еще время после записи мы с вами Пооткрываем эти вышки ребят нет точнее ну Тука загадка. Вымогатель. Принуждение. А где Бэтмин? А кто Бэтмин такой? по-моему, по то он просто Брюс Уэйн. Дурецкий. Так, сейчас Зумовух загруз только. И там уж будет контур на правый по факту все я им я городну раскидал по факту я не хочу с ним драться но они не оставляют ни другого выбора просто ребятки полицейские этого города они не оставляют ни другого выбора Меня даже не на основной миссии, если убьют, то я буду очень сильно горевать и очень сильно плакать, короче. Если меня даже не на основной миссии убьют. Вот реально, будет очень страшно. Я буду очень сильно горевать и очень сильно печалиться. Если меня даже не на основной миссии бьют. Вот реально. А это на F. Так. На F. Еще раз выше надо. Так, стоп. Ну, и будем, конечно же, возвращать Бэтмену его репутацию, потому что Бэтмен без репутации он кто? Он никто. Не будет репутации, не будет и Бэтмена. Полиция тут заодно с преступниками, ага. Полиция, короче, тут заодно с преступниками. Я понял. Понял, понял, понял, понял, понял. Поняв, понял. Понял, понял, понял, понял. Тут полиция заодно с преступниками. В этой игрушке. Ну как он... Ну как он мне... По мне, то это должна была игра быть, наверное, как кооперативная, что ли. Но я тут вижу просто вот эту вот штуку. Мне что эта игра должна была изначально быть коопной, кооперативной, то есть. А так как ну в нее много людей за не захотели играть, ну так она не кооперативная сейчас. Here. Вокруг Даймон. Да, система наблюдения, Все uh про -huh. Не ты. На х нет. А что-то здесь сделать? Так, на х, так. Пытаемся попасть с вами в гамик-нихил. Конечно, если мне будет попытаться какими нибудь там... Не, я... я... я... я... так... Контрак... Если они, короче, будут попытаться какие-то загадки, которые я могу решить, я буду их решать на видео. А если не попадутся те, которые не могу на видео даже решить, то тогда я буду их хорошо... Буду их сам решать, сам по себе как бы Сам по себе, сам для себя Много раз ошибался, что это не так не нас делать, того, что сейчас привезли люди Они после меня минут на победное люди, да, на которых мы все Эй, а, вот точно. Не проще материал. Можно его расшибить. но это можно тем что это все происходит в канун рождества как бы рождество там в америке основной проект ну как хэллоуин. даже даже даже на самом деле наверное как мне бы кажется что рождество там больше больше почет чем хэллоуин потому что ну как бы так -то, так то так то так -то. тут никак не пройдешь тут... Никак не пройдешь, тут никак не протеишься, никак не пройдешь так. А сюда, здесь никак тоже не пройдешь так. Деструктор надо Ой, использовать. Наверное, деструктор, а может быть не деструктор, а может быть раретранслятор, Ре так, шевровальный нет, не нужен ты. Не, ну я понял, что надо как сюда, ну как сюда внутрь забраться-то, а? Так ладно. анархии и что написано вот за этим тут за стенкой за этой за стеночкой Короче, ребят, мы тут с вами будем думать как эту миссию пройти, так я еще не туда должен был короче, мы с вами, ребят, тут будем думать как и гадать, как, все, как эту как миссию пройти, потому что у меня тут, как бы есть. И, короче, давайте всем до скорых встреч. Увидимся в следующих сериях Бэтмен Архам. Начало. Пока-пока, ребят. Выход. Выходим. Дам. Пакеда. Выйдем. Да. Пакеда. Пока-пока, ребят. 44 минуты играем.